Да как ты, ты нахуй? Ребята, всем привет. И Да, меня зовут Денис и сегодня я снимаю Аскме. А не как обычно, свои влоги, которые заполнили вообще почти весь мой канал влогами. Я решил уже устроить хотя бы какое-то разнообразие и начать снимать нормальные, достойные видео. Кроме влогов. Но ну, влоги, конечно, тоже будут. Будут, будут. Потом, попозже. Когда все вернется, ко мне все так это. А сейчас у нас будет на канале а... Надо, наверное, подготовиться к экзаменам, потому что у меня через неделю экзамен по химии. Так уж надо посидеть, получить экзамен по химии. Да, я буду учить экзамен по химии Вот это, это поворот Моя любовь Все, что мы любим, секс, наркотики, секс, наркотики, секс, наркотики Все, что мы любим, секс, наркотики, секс, наркотики, секс, наркотики мы любим секс. <droplets> Конечно, в мои годы уже нужно быть женатым, как вы, наверное, понимаете. Если вы даже не знаете, сколько мне годиков, то.. С чего вы взяли, что я могу быть женатым? Я ведь молодой и еще вроде бы рано. Рано. Рано жениться. Мне еще не 30. Мам! Я самбука я новая актриса дениса я буду в скетчах представлять самбуку и скоро выйдут новые скетчи я так рада вообще ой господи наверное как вы рады меня видеть новую такую преображенную сиськи еще подкачаю вот что я хотела сказать сиськи подкачаю а бабушка дениса на майами господи я скоро тоже наверное поеду на майами если я заработаю денег на майами а бабушка с пенсией поехала на Майами. Вы прикиньте, какая у нее там пенсия? Ой, в шоке, я вообще. Вы меня будете частенько видеть, ага. Если вы хотите видеть выпуск, выпуски меня в баскме, то пишите в комментариях. Денис, наверное, разрешит мне снять. Ребята, вот и подошел конец. Если тебе понравилось, то ставь палец вверх и подписывайся на мой канал. И также пиши во всех социальных сетях. Это ВКонтакте, Facebook, Twitter. Даже в я есть. Хэштег Денис Дементьев и свой вопрос. И я обязательно обязательно отвечу на этот вопрос в следующем выпуске Аска мне, наверное, номер два. Может быть. Так что, наверное, на этой веселой ноте я буду заканчивать. И, наверное, я вам скажу только пока-пока.